Этот пирог полюбился мне за счет своей нежной текстуры и цитрусового аромата. Он готовится очень легко, но при этом выглядит достойно не только для семейного чаепития, но и для праздничного застолья. Перед подачей быстрый пирог с апельсинами можно дополнительно украсить сахарной пудрой и сделать акцент в виде зеленых листиков мяты. Его очень любят как маленькие, так и взрослые почитатели вкусной выпечки, так что, приготовив его для своей семьи или гостей, вы точно не прогадаете в конце видео мы расскажем какие продукты потребуются смешайте и доведите до кипения 100 120 граммов сахара с водой сироп должен слегка загустеть выложите в сироп нарезанные тонкими кружочками апельсины и на медленном огне под крышкой прокипятите их в течение 7-8 минут Оставшийся сахарный песок взбейте с яйцами, затем положите в ту же посуду предварительно размягченное сливочное масло, тщательно вымешайте его до получения однородной массы, теперь всыпьте цедру одного апельсина и еще раз все хорошо перемешайте. Смешайте муку с разрыхлителем, постепенно введите ее в полученную яично-масляную смесь, тесто получится достаточно легким и жидким. Вкусняшки! подписавшимся. Форму для выпечки застелите пергаментом, на дно выложите проваренные в сиропе апельсиновые кружки, тут можете поэкспериментировать. От того, как вы выложите апельсины, будет зависеть в итоге внешний вид пирога, я выкладываю их в виде цветка, это очень просто и в то же время красиво. Теперь аккуратно, чтобы не сместить виоложенные апельсиновые кружки, залейте их тестом, Разровняйте его, и можете отправлять пирог в духовку, предварительно разогретую до 200 градусов. Готовность проверьте зубочисткой или лучиной. Когда на них не остается следов теста, пирог готов. Жду ваших лайков и комментариев. Теперь о составе нашего блюда. Апельсины 1-2 штук, цедра с 1 апельсина, мюка 150 грамм, сахар 300 грамм, вода, 100 миллилитров, разрыхлитель, 0,5 чайных ложки, яйца, 4 штуки, сливочное масло, 150 грамм, сахарная пудра, по вкусу, для украшения, веточки мяты, по вкусу, для украшения, количество порций, 4,6. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте палец вверх, и спасибо за просмотр. Удачного дня!